По словам ректоров, у учебных заведений с обеих сторон очень хороший потенциал для сотрудничества. Поэтому совсем скоро Казанский федеральный университет и Кыргандийский государственный университет имени Академика Евгения Арстановича Букетова приступят к разработке совместных программы по обмену студентами. Кристина Текина, Адалина Абдрахманова, Фарид Захидаглы, Универньюз.